Привет! Очень часто отдел маркетинга вовлекают в различные проекты. И эти проекты могут быть связаны с маркетинговой деятельностью, а могут быть с ней не связаны. Правильно это или неправильно, это на самом деле не важно, потому что это реалии жизни. И вот об этом я и предлагаю поговорить в этом видео. В какие проекты могут вовлекать маркетологов? Для начала давайте договоримся о терминах. Итак, под проектом мы будем понимать совокупность действий, которая направлена на достижение конкретной цели, в конкретные сроки, с конкретным бюджетом. И эта цель должна быть надлежащего качества, то есть это должен быть конкретный результат. Под проектом также могут понимать временное предприятие, мероприятие, которое направлено на создание уникального продукта, услуги, либо результата. И вот вокруг к этой цели, вокруг конечного результата как раз и строится вся активность, то есть планируется бюджет, планируются сроки, создается команда, то есть это целый комплекс мероприятий. Еще одно важное определение, которое нужно прояснить, кто такой проект менеджер. Проект-менеджер либо специалист по управлению проектами ⁇ это человек, который отвечает за подготовку, организацию и реализацию вот проекта. То есть это человек, который держит полностью всю картинку в голове и отвечает за конечный результат. Далее мы поговорим о том, в какие проекты может вовлекаться маркетинг. И первый тип проектов, которые стоит выделить, это мероприятия, которые связаны с поддержкой взаимоотношений с клиентами. Это могут быть партнерские конференции, семинары. Как правило, такие мероприятия, они состоят из двух частей. Первая часть это, скажем, такая деловая, где идут презентации, презентуются новости компании, какие-то новинки продуктов. Могут организовываться дискуссии, какой-то деловое общение и вторая часть она неформальная то есть это может быть даже развлекательная какая-то программа ну, с организацией такого мероприятия связан целый ряд активностей. То есть это и нужно найти место проведения, это кетеринг, это возможно трансфер, если это выездное мероприятие. Дальше, если есть деловая часть, там нужно делать презентации, это нужно подготовить команду самой компании, чтобы менеджеры, руководители все были готовы. Если есть неофициальная часть, то есть развлекательная программа, опять же нужно ее продумать, найти подрядчиков, как это все будет происходить, и кто-то все будет делать потом само мероприятие там нужно обеспечить чтобы были люди то есть партнеров нужно пригласить заранее возможно это там рассылка приглашений это может быть даже обзвон клиентов и партнеров это нужно публиковать новости в соцсетях на сайте и так далее то есть это целый комплекс активностей кроме того нужно не забывать что есть еще определенные действия после мероприятия это отчеты подведение итогов закрытие документов Возможно, это какие-то рассылки там с фотографиями, иногда компании делают финальный продукт, например, видео, как это было. Вот это вот все-все, это может включаться целый ряд вот таких вот активностей в организацию такого мероприятия, как поддержка взаимоотношений с клиентами. Еще один тип мероприятий, куда может вовлекаться маркетинг, это участие в выставках и конференциях. Вот это прямая задача маркетинга, организовать подобные мероприятия. Выставка или конференция это может быть локальное мероприятие, тогда это один вариант, а может быть и международное мероприятие, тогда это уже совсем другая история. Компания может участвовать в выставке либо конференции, например, просто как участник, а также в выставке можно принимать участие со стендом. То есть тогда это опять же более сложный проект. И вот организация такого мероприятия, это опять же целый ряд активностей. Нужно продумать концепцию стенда, найти подрядчика для реализации этой идеи. Если это мероприятие международное, то там опять же будут вопросы по трансферу. Это могут быть билеты, еще и визы могут быть. Вот. Дальше нужно организовать работу команды, понять, как мы там работаем, организовать встречи с партнерами какие-то заранее, чтобы время на выставке использовалось максимально эффективно. Активно. Еще очень важно организовать работу по подведению итогов, то есть что мы будем делать после мероприятия, как будем обрабатывать информацию. Например, мы получили большое количество визитов каких-то, да, новых контактов, вот что мы будем делать с ними, это написание финальных новостей и так далее. Вот это вот целый комплекс, опять же, мероприятий для того, чтобы организовать и принять участие в выставке либо конференции. Куда еще могут вовлекать активно маркетинг, так это в организацию внутрикорпоративных мероприятий. И вот здесь очень часто маркетологи становятся такими массовиками-затейниками. Ну, классика жанра – организовать корпоративную новогоднюю вечеринку. И вот с таким проектом связано поиск места, решение вопросов с кейтерингом, еда, напитки, естественно, здесь очень важно. Дальше поиск ведущих, разработка программы и так далее. Это не совсем правильно, это не задача маркетинга, но э, очень часто вот малый и средний бизнес, собственники не хотят выделять бюджет на то, чтобы отдать организацию подобных мероприятий э, специализированным ивент-агентствам, которые вот как раз и специализируются на организации таких мероприятий. И это приходится делать отделу маркетинга, реалии жизни. Дальше, еще вот из этой серии, это проведение внутрикорпоративных тренингов обычно руководитель принимает решение вот что нужно обучить например персонал в какой-то сфере и уже на маркетолога вот вешают организационные какие-то вопросы в отношении того чтобы этот тренинг состоялся понятно что такими вот вопросами должен заниматься менеджер по персоналу то есть и чарно опять же в среднем и малом бизнесе таких специалистов очень часто нету поэтому опять же вот сюда может вовлекаться маркетинг. Это была группа, такие внутрикорпоративные мероприятия. В любом случае, маркетологам очень часто на практике приходится сталкиваться с проектами по организации ивентов, то есть мероприятий, и очень часто эти проекты бывают достаточно сложные, под которые формируется такая серьезная команда, куда входят представители разных департаментов компаний, и вот этой вот достаточно большой иногда командой приходится руководить. И если говорить об ивентах, то здесь это не, не только про то, чтобы руководить, понятно, что руководить проекта – это тот человек, который держит всю картинку в голове. Но поскольку вот в ивентах очень часто бывают какие-то непредвиденные ситуации, и нужно быть готовым ко всему. Вот для того, что иногда вынести мусор, что-то убрать, собрать мебель, дозвониться охраннику, вызвать скорую помощь, заварить чай и так далее. То ситуации бывают самые разные, и вот особенно такого очень много, когда мы говорим об ивентах. Еще один тип проектов, куда может активно вовлекаться маркетинг, это проекты, связанные с информационными технологиями, а именно с внедрением программного обеспечения, и, как правило, это программное обеспечение как-то связано с оптимизацией бизнес-процессов компании. Дело в том, что маркетологу очень важно для своей работы иметь какие-то данные, статистику, которую можно анализировать, особенно то, что связано с продажами, с работой с клиентами, как ведется взаимоотношение с клиентами, видеть историю покупок, поэтому вот они заинтересованы чтобы были единые базы данных, единые системы. Очень часто маркетинг говорит вот о таких системах, как CRM, система управления взаимоотношениями с клиентами. И можно сказать, что маркетологи даже инициируют внедрение подобных систем. И поскольку вот они активно говорят о необходимости, часто бывает, что на них это и вешают. И даже если кто-то из отдела маркетинга не руководит этим проектом, то в любом случае маркетинг очень сильно вовлечен в эти проекты, потому что он в этом, маркетологи в этом заинтересованы. Что здесь важно отметить? Дело в том, что IT-проекты – это отдельный тип проектов. Внедрение информационных технологий – это очень особенные и достаточно сложные проекты. Если человек руководит этим проектом, то лучше, чтобы он имел уже опыт руководства подобными проектами. Если такого опыта нет, то лучше, если такой человек будет проходить перед реализацией проектом специальное обучение. Проекты, связанные с информационными технологиями, с внедрением, они, как правило, растянуты во времени, они, еще раз повторю, сложные, и они касаются, как правило, нескольких департаментов, то есть не одной какой-то единицы, да, а вот очень многих отделов, отделов компании. Поэтому, поскольку здесь задействовано много людей, то здесь и очень много, может быть, всяких сложностей подводных камней. Ну вот это был еще один тип проектов, куда может увлекаться маркетинг. Это проекты, связанные с внедрением информационных технологий. Любой опыт в сфере управления проектами – это очень большой плюс для маркетолога. Вообще это интересно, это вносит какое-то разнообразие в обыденную маркетинговую деятельность, это возможность получить новый опыт, новые знания. Поэтому проекты – это с одной стороны интересно, вот есть такие возможности, но с другой стороны – это дополнительная работа и дополнительная нагрузка. На рынке очень много программ, которые позволяют освоить навыки управления проектами в разных сферах, программы тоже самые разные, можно искать обычные офлайн семинары тренинги, есть много онлайн-программ, то есть можно опять же получать образование. Если есть какой-то опыт управления проектами, либо есть какое-то полученное образование, на этом обязательно нужно акцентировать внимание в своем резюме, потому что, еще раз повторюсь, это очень большой плюс и маркетологи и на практике сталкиваются очень часто с самой разными проектами. Кстати, если вы маркетолог, поделитесь в комментариях с какими проектами вы сталкиваетесь, Если вы не маркетолог, расскажите, нравится ли вам проектная деятельность и хотели бы вы, например, руководить проектами. Подписывайтесь на канал просто про маркетинг, ставьте лайк, если вам понравилось видео, ну и до встречи в новых видео. Пока!